Я все же хотел бы сказать о страхе смерти, так как сейчас нахожусь в таком состоянии примерно. И при этом смотреть на оленей в принципе будет неплохо. Так вот, в состоянии, когда разум перестает осознавать то, что ты понимал до этого то возникает страх и от него никуда не деться это естественный э, так сказать реакция естественное тело самого по себе само по себе смерть можно по-разному описывать можно взять например толстого который э, говорит что мы не знаем чтобы Никто оттуда не переходил, мы не знаем, это благо или зло, поэтому мы не можем ее бояться. То есть. Э, или мою интерпретацию, что если что-то есть после смерти, то чем быстрее ты умрешь, тем быстрее это тебе откроется. А если нет, то есть смысла как бы в количестве прожитых лет держаться нету. Можно брать вообще любую интерпретацию, на самом деле. От самых от сократа, так скажем который всю жизнь готовился до тех, кто там не готовился, от самых мудрых до самых глупых и так далее. В момент, так сказать, смерти это не будет иметь никакого значения. Я просто скажу, что все вот эти слова, которые я сказал, в том числе и про смерть, это просто некий психологический опыт, психологический опыт, который позволяет э, мозгу, когда он находится в состоянии э, осознанности, то есть когда организм здоров полностью, э, выйти за некие границы свои и познать что-то сверх того, что ты обычно видишь. И не сказать, что это как бы дает что-то или что-то отнимает, просто вот такое желание и все. И еще по поводу тех образов, которые можно будет мне со временем приписать. Дело в том, что тот, кто создает свой образ, так скажем, он способен видеть то, как этот образ будут воспринимать там, через год и через два года, а то и больше, в зависимости от, от опытности создателя образа. То есть, чем он опытнее, тем он дальше может прогнозировать то, как его образ эволюционирует. Вот. Тот, кто владеет, например, очень большим количеством образов своих, тот может э, очень много контролировать в этом мире э, через неявные моменты, которые большинство не видит. И что я вижу, что сила мужчины все-таки, я вернулся к этому, не в том, чтобы создавать вот эти образы и прятаться за ними. Это все иллюзии, которые рано или поздно догонят. Тех, кто догоняет, они обычно кончают жизнь самоубийством, да, или как-то из этого мира уходят, потому что они пугаются своего же образа, который их догнал. Мужчина, мужчина это очень простое определение, которое я увидел сегодня. Если мы возьмем мужчину и поместим в любой промежуток истории, в любой промежуток истории, то он им останется. Вот это определение, которое не изменится, я думаю, никогда. То есть, не только в том промежутке, в котором этот мужчина владеет неким образом себя, то есть, э очень большое количество людей его воспринимают, там, например, знаменитым музыкантом или очень грамотным политиком. А этот мужчина он может появиться в любое время даже намного раньше или намного, ну, скорее даже намного раньше. Там 500 году, там, в 500 году или в минус 500 году и он останется таким же сильным независимо от того в какой ситуации окажется окажется ли он среди рабов или среди господ или среди еще каких-то людей или вообще в лесу один вот это и определяет характеристику мужчины, а не то сколько он образов своих создал и насколько эти образы распространились в мире это просто вот такие витающие облака, которые очень любят девушки, На это понятно, почему они это любят.